решила заваривать тем, кто желает, но особо из него никто не пьет, поэтому я вот себе поставлю на свою сторону стола, на эту вот, на эту, на тебе ложки. Та сторона маме, на эту сторону я. Обратно, если пьет с любой стороны, он может есть, меня хочет. Вот, такая у нас кухня, вот у меня тут суп сваренный. Поварежка, конечно, это наша общая, не знаю, что там мама скажет, что я... И пользуюсь. И, возможно, придется еще и коварежку купать, но вот эту кастрюлю я купила в магазине недавно из себя. Потому что она должна свалилась своей, своей посудой. по готовить. Вот эту сковородку я тоже купила. В магазине Галамарту бы купила недорого. Кстати. Это тоже купила вроде бы в Голомарте вот такой вот. Или все по одной цене, не помню. Да, из этих магазинов. Подвальщики в магазине парус. Такая вот коробочка. Порзинки вот. от нас общие, как бы одну посчитала нужным себе взять, но пойдёт мне ее заберут потом, пойдёт свои покупать. В самом разделении, что я бесплатно не должна пользоваться общими нашими вещами, или платить за них должна, за пользование, и за еду. Поэтому я готова сейчас стараться, буду наверное, стараться и своих продуктов,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 всякие, масло. Может, я даже помню, уже, же, не буду разбираться. Вот мама подформилась сыпала кошками. Помню, придумала спать в баночку, чтобы коробки не опрокидывали. Вот так и пошла у нас традиция. она тоже так делала Эту маме тут посадила тут она помидоры. Правда, их надо в тепличных условиях держать. Ну, может, вырастут, нас, в принципе, солнечно -то. Может, вырастут, вот, то она вот, поливаю, что-то взорвать где-то что-то на земле не похожее, где я вот. Она говорит, вот это вот, что вот эта вот сурепка, она уже засохла. Вот это вот крапиво у нас засохшая. Крапива. Говорю, засохшая это может вытянуть. А? Она говорит, не надо, не трогай. Хотя и крапива, то я думала, в суп может хоть порежем, когда она горела, что можно суп с крапивой, ретей, в костях вот суп с крапивой. но что мы так и не готовили суп с крапивой. только вот я что об нее жарилась когда вот из этого вот купила вот у нас не знаю бак делья вода тут у нас сюда торчала все переставила туда вставила вот все баночки переставила потерла тут, тут опять уже на что прошилось теперь вот так поаккуратнее стоит тут у нас сладовое белье грязное тут у нас от яиц Ковкерный правоморка у нас такая, снизить сколько режимов. Ездили с мамой, с братом выбирать. Вот, у нас такая вот полочка. суда, Вот такие ложки вот. Поэтому вот в школе скусными ложками я приносила, и мы играли с ложками деревянными. Вот, например, как вариант, что можно ложками убрать. Тремя да. О, ладно, мы все равно не едим, у нас для красоты стоят декоративный элемент, поэтому тут вот такое... подставочка общежитии было у нас. Собачки вот такие кто когда-то покупала, вот. собачек таких покупала вот. у нас в школе на трудах, учительница там делала с учениками. Вот.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 Тоже коробка осталась. Две коробки подарила за то, что три дня три раза ходила, помогала Валерию мыть картошку и чистить ее. По часу, по два там стояла. Вот за это день рождения Николая II подарил мне две коробки. такого кофе одну в теньши отнесла, чтобы кофе пить. Мама тем более не любит нас растворимых, поэтому я решила, что можно в теньши отнести. Вторую принесла домой. Говорю, пользуйтесь, кто хочет. Брат пользовался, мама немножко пользовалась, а вот Брат, не знаю, пользовался нет, хотя может и нет. Сюда. Я пользовалась вот. Тут у нас засохшая, соживший цикорий. не знаю куда его девать. Тут какао я пересыпала вот какао. Вот кофе Деда Коля как-то кофе отдавал вот баночку. Вот Деда это умер вот ветеран времен дедушка. в этом году умер. А в прошлом году умерла. Папина родители овечки на Деда Коля. Лидии Николаевички. Мама, вот мать Галина Марковна Лазакович. Отец у нее Александр Сергеевич Лазакович. Нет, а Баба Гали это живая. Саша-то умер еще в тысячном году от рака. Его вот, еще спинали там в деревне, штыком, штырем в живот били. Потому что он пошел ругаться с ними, что они музыку громко включили. Вот, повезли в больницу, оказалось, рак у него легких, что курил. Вот.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 Помните цветы. Вот такой цветок Вот у меня Диффинбахи сама пересаживала. Вот я тут украсила, в тракушек положила. Потом такие цветы однажды решила, может, перемой можно использовать, вот сверху поливать. Ну, решила, что тут, может. Вот ракушки с моря привозила. Тут более чаще на ить Яшу, с ее мужем с Яшей Степановым ездили на море. У них была, на с ними, вот покупали каждый все наборы, набор, вот я себе такой набор купила, и вот эти окошки, камушные, вот камушки, вот камушки, берега собирали, потом в пакете осталось, не отдали, я забыла забрать пакет, в машине их все отдали, вот пакет с камушками, вот такой вот Гала Марти купила денежную жабу, это вот по фэншую, вот полезную для того, чтобы богатство в доме, приобреталось, деньги накопились, вот, такую купила недорого, за 40 чем-то рублей вроде бы, 5 чем-то. Вот тут мои, вот моя тумбочка, вот тут украшения, иконы сразу стоят, всякие депорт. Вот, тут папка, так не очень аккуратно, конечно, все лежит, вот у меня так разросано, вот, неаккуратно сложено, вот иконы тут вот, Игрушки мягкие, вот это вот мне в солнце подарили на выпускную, Это мне мама когда-то покупала зайчика. Это Юля Чащина дарила. Это вот Света Галеева дарила. Это Ванин брату моему на выпускном дарили. Это ему подруга дарила. Такую вот. А вот это вот тоже ему подруга дарила, такую вот собачку. Даша дарила. Это, не знаю, какая другая. Может, может, уже Даша. Вот. Такой вот конь у нас есть. такой вот конь. Вот эти. Оля Шмотина советовала купить уточек, чтобы любовь была с в счастье. Вот таких уточек. Они, вот. Их надо, в прав... по идее, в правой части квартиры держать. Но я их поставила сюда, переставила, чтобы виднее их было. Маме дарила уточек, папе дарила уточек. кому там на день рождения дарили таких уточек, у помню. Вот о себе тоже вам заказали, Пили. Вот это такой вот у меня светильник ночной.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 и вот такой режим направлять, направлять конкретно вот на кошачьи тут ящики, вот унитаз стоит. Был раньше перекладе наша бумага висела, но сейчас ее нет, сюда ставим бумагу. Вот, крышка треснула, денег нет на много унитаза, вот тут крышку сидели, сняли. Унитазы сейчас подходящих не найти под наш туалет, говорят. Лыжи тут стоят. Лыжи у печки стоят, Гаснет закат за горой. Месяц кончается мар, Скоро нам ехать. Думаю, это песня Бардов такая. Есть. Да на пасхе в отрывок спела. Вот. Икона тут. Из Верхотурья покупала. икону, с закрытыми глазами. Говорят, загадай желание. Просишь чем-то, помолишься. Потом, когда... Если с закрытыми глазами, если приложишься по есть, ну, которая в Ирусталиве, ой, в если видишь с закрытыми глазами, как окона открыла глаза, значит желание твое исполнится. Значит, она выполнит твою просьбу. Вот. Может быть, это даже не сразу произойдет, а спустя какое-то время я так одно желание загадывала молитву, выйти замуж по любви. Потом шла как-то с подругой по улице.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 Которые по 11, так они даже еще дешевле, по 20, я там один товар даже нашла, по 20 чем-то рублей. Вот. Телевизор-то не мой, это мама мне поставила в комнату, спасибо их, конечно. Пена вот. вот, тут, что не всегда хорошо работать, он переворачивает, чтобы хотя бы где-то она нормально показывала. Вот такую книгу я купила в храме на крови, убийство царской семьи, вот это императрица Александра, император Николай, вот их дети, вот. Вот и дети вокруг стоят. Убийство царской семьи. Написал Соколов. Она Купила я ее за... Сколько за 300, что ли? За 250. Это цена была написана. Вот, а, за 550. Вот. Такие книги купила тоже в Галамарте. Ой, в магазине все падает. Путаю там. То в том, то в другом покупала. Тело Камерон. Чего Беги, они уже близко. Вот, начала читать, отложила потом. Дорогая Мэри. Бренданова. Вот такие книжки там продаются, вот, Газета. Вот у меня. Молитва слов. Вот молитва слов. Извращенка это храм. Алтарьку храм, вот храма тут вот молитва есть. Вот. Есть вот молитвы утренние, молитвы в продолжении дня, молитвы на сон грядущем за ночь ночь, кануна, совмещенный по Господу нашему Иисусу Христу, молебный к Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю. Последование к Отственному Пречищению. Это перед причастием, перед исповедью или после исповеди надо перед ним причастие их читать. Вот, молитвы по Святому причине то причастились уже, утра, там. надо их тоже читать. Вот.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 Писали в первом классе много. Мама говорит, из-за этого. Так когда и потом все время писала, всегда не старалась делать, как я успевала. Пусть не всегда правильно, конечно. Вот Дева Мария, Иисус Христос, вот Архангел говорил, тут свои -то.